Ребят, приветствую! Смотрите, очень часто люди сталкиваются с проблемой, что они, зайдя в Zoom-конференцию, не могут включить звук на телефоне, то есть не понимают, куда нажать. Сейчас я в этом видео подробно все покажу. То есть, допустим, вам дали ссылку, вы по ней переходите, да? Там указываем какое-нибудь имя, там. нажимаем «Ок». Допустим, вас подтвердили и приняли на конференцию. В конференцию вы-то вошли. Но вас не слышно. Так же самое и вы никого не слышите. Первое, что вам нужно сделать, это включить микрофон. Вы, мы делаем свайп влево, нажимаем включить микрофон и нажимаем сразу же на Wi-Fi вот сюда можно вот при использовании приложения или только в этот раз тут без разницы все вы подключили микрофон